Драфт NBA, Кливленд, первый пик – это уже какие-то такие слова-синонимы, наверное, в современном NBA. Почему так происходит и подстроено это? Ну, хороший вопрос, интересный, но у меня просто вопрос даже в другой плоскости. Почему простым обывателям, болельщикам не показывают ему церемонию драфта, с чем это связано? Ушел Стерн, пришел другой руководитель, а в принципе пока правила не изменились. Ну, Честно говоря, ну, мне лично непонятно, почему так. Почему надо делать это закрытыми дверями? Ну, есть э -э жеребьевка, да? Есть жеребьевка Лиги Чемпионов, Лиги Европы, других турниров. Все это видят, как это происходит. Может, там где-то шары там, теплые, подстроены, не подстроены. Это другой вопрос. Но мы это видим. Это происходит перед нашими глазами. И, и как бы все как бы честно и открыто. В НБИ такого нет бе видим, что Клиринг, который имел там 0,1% там 0 в прошлогоднем драфте на получение первого пика на использование, вытягивает первый пик. В этом году мы видим опять шансы Клиринга, которые расценивались там по теории вероятности там как, ну, 15% даже меньше на получение первого пика, опять вытягивает первый пик клилинтового. Ну, мне кажется, Адаму Сильверу надо крепко задуматься о том, что как-то, если на самом деле все честно, а мы же как бы предполагаем, что все честно и откровенно, то надо это показывать э, в массы. Как это происходит, что это происходит, как это вытягивается, кому, кто это делает, э, ну, чтобы мы это видели. спортивное видео.